короче, решил я больше этой не заниматься месяц как картой захвата, блин. Через ноутбук, потому что, во-первых, появляются какие-то артефакты, блин, на записи звука. И опять же, мой компьютер, в принципе, все это вытягивает так в одиночку, так что, наверное, пока обойдусь такой записью. Вот. Ну а вам приятного просмотра. Ну ч, продолжаем. Продолжаем продолжать. ёпты я еще не на разогрели кошку серьезно писал вчера остановился на этом моменте Ну и сразу получил блин а ну, он сидит смотрите радионыш такой Короче, честь перемущен что наконец-то монитора вернулся из нас 120 герц потому что синхронизировать через как то захвата а то монитор надо обратно типа 60 герц ставить Да он уже продал что его стреляет там не знаю в стенку нашу граната сейчас сюда не залетела бы не он, блин, взялся сзади. Вы поняли вообще, что произошло? Я не понял. Где он там прятался, я тоже не понял. А он, чтобы какой-нибудь мушок сейчас не выскочил бы. Э -э -э, Что-нибудь полезного у тебя есть? Никакой медицины у него особо там нету. Но, подожди, я подобрал его инвентарь баба баба-ба-ба-ба-ба-ба-бам-бам-бам. Выброси его, слушай. Еще один снизу. Так, давай быстро что-нибудь выброшу, чтоб перевесов не было. Они что, заспавнились снова снизу? Я что, окружен, что ли? Это после передохода в было. я патрон вообще есть на дробаш. Пять патронов. Слушай, мне надо срочно переходить на что-то другое. Пенталь, что ли, твой подобрать, слушай. Слушай, давай дробик этот возьму. Он вроде мощный, по идее, должен быть. Где он там? Возьму вот так. Один тут выброшу. Ну, да, типа этот тс блин. У него калибр серьезный. Так, мы кого приговорили. Ты уже не можешь не радовать. Ах ты жопа. Я дочек. Окей, я понял. Давай, рукова закатаем, говорится. Тоже сейчас больше никто не выскочит. Я хинусь немного. Я птичку захаваю. Что-то дробовик, то типа надо как это вот так вот переделывать Потому что он мощный, это у него. Нет, нет, еще попадут в эту. Так оттуда еще что-то кто-то кричит. Давай, ты бежать можешь вообще, блин. Ладно, я выжил. Пока что я жив. Так, а тут опять со мне чеесенку прострелить. Я ж оттуда никто не ебнет. Опять он еле ходит. Давай мне быстренько проход, надо ныгнуть. ух Ладно, пофиг на эту винтовку. Пофиг а -а -а, на этот дробовик Я не знаю, говяные пистолеты давай Ну а что делать? Ну, перевес, блин, есть перевес Захавать Все, нормально, живем Теперь более мобильные Давай ты эту фигню отключишь Он меня, блядь, через 7 кушил. Ну прикинь. учитель. Сколько у меня хп-шти, блин? У меня половина хп-шти. Все, нормально. Научная аптечка есть, живем. Его прям унесло блин На метра три назад. Слейвить я не хочу. Ну, типа, вроде меня не убили, значит, можно потеряться Давайте, пока вы там подойдете, я ваших друзей подлутаю. ну вот там того чувака подлутаю. Этого. Там же никто, блин, не прятался. Ясно, они там за этой, за за стенкой. Ну, борвиночек. Вот эту возьму. Вот патрики вот эти возьму, которыми еще сейчас стреляю. А, так. папа пам где там этот шприц был с инъекцией? Восстановление здоровья. Давай на f4 Он перезаряжается, давай прыгаем отсюда я там чещелка пытается убить. да как им все осторожно. Блин, да не они аимщики какие-то. Гранат гранату сейчас тянет. где то гранаты? О, сейчас запоздало немного звук. Давай ты еще раз хильнешься. Как буднить хочется. И подожди, опять-таки музыка играет. Давай по традицию потише сделаю. Ну, смотрите, куда он убежал. А я вот не убежал. Так, извиняюсь за сторонние шумы. Давай на уверенных щах. На уверенных щах. Давай звук потише сделаю. Ну, что поделать? Еще не разогрелся. Давай обходим, он либо назад он назад ушел, Ну, эта штука в упоре ваншотит это не можешь не радовать, ее можно использовать как основной как бы их. Чисто за счет калибра. А, чем еще подхиляться? Давай вот этим. Ладно, я посмотрю, пока подлутаю там. Чем могу подлутать? все э, забрал так так так так ну слушай здоровье почти полное а чем он это Давай попей поешь что тебе еще порекомендовать Гоню подшить бы конечно же было бы неплохо 80 а у меня тут 76 насчет получше надо Блин, это опять какой то шли набор наверное искать надо да? походу у вас может есть молоток ходе пуск ремонту дает вот еще за винтовка такая 72 на 51. Да, без специала лучше ее не использовать. Так, ну что, хил есть. Да, для винтовок. Так, подожди, да, еще раз посмотрю. Так, вот какой-то шейный набор. 85, нет. Это уже поздно, как говорится. 61. Да, костюм. Тухуха, говорится. Я вот думаю, чего мне вместо второго оружия взять? Сколько у меня там патронов есть доступных? Ну, давай, вот 19 этих возьму. Чтоб, как говорится, было, что выхватить. Так, это я уже посмотрел все. Если он подобрал винтовку. 762 на 51. Я хочу этот и Я определенно хочу этот а, Давай соединить прицел, заменить, использовать, перетащить. Всё, это мой новый фаворит это мой новый фаворит давай сейвик так тоже врагов монолита больше не будет так а ну-ка признавайте где вы там спрятались Или все, закончились. Не, вот там вот они сидят стопудово. Угу. там фанила. Я не знаю, как он не умер. Коешь ни горохом стреляю. Не знаю, что это за, за костюмы такие, гоня костюмы. <свят> все нормально, живем. И вооружились немного. Еще раз сейф. выскочит нибудь жимых. Братан, ты подходи. Да не ты, блин. Че звук слева? Я ж там уже зачистил. Че это за обманочка такая хитрая? Давайте скарг можно испытаем. Он уже заряженный. Так, и музыку давай. Музыку, музыку, музыку, музыку, музыку. Муску потише. Ну, кстати, заскар он без глазера, но я не знаю. Вот это моща. Вот это я понимаю. Вот это вот то, что надо, вот то, что я хотел. Такого берешь полный так патронов. И все. И разматываешь, короче, этих дядек. Что у тебя там за пушка? А, пушка такая же. Ну я сейчас подберу, наверное, и разряжу ее с тебя. Разряжать, надеюсь, не станешь. Но у него она разбитая немного. Кстати, 84. Чем-то починить можно. 84, 85. Вот этим. Подожди. А, 85, господи. Это, наверное, тебя надо брать, да? Ой. Здесь, или тебя. 87, а то у нас 90. Блин. Блин, болин болин Вот это, наверное, тогда. как 5. Ну давай уже, починю уже. То есть 93 мне надо что-нибудь, чтобы на 7% поднимало бы. Вот так. Не, ладно, давай вот эту вот смазку использую. Все. Скорее почти почищен, вычищен, починен. Блин, главное сейчас дверь не могу тут закрыть. Ладно, фиг с ней. Ну чё, много нас тут будет ждать? И оно уже будет считаться как зачищенным. Подожди, что мне по заданиям? Ну типа выключил я эту установку, типа еще. Я находится в деталях. Включить пси псию установку? Типа я выключил эту фигню, и теперь иди туда, отключай всю установку, да? Нормально. Здесь у нас что за квест? Это милосердное убийство. Ладно, разберемся. Сейчас бы, короче, выбраться отсюда с этой локации в принципе. Там уже стемнело на улице. Дай музыку потише опять сделаю. Я думаю, можно уже выключить. Так, ну монолитов новых не появилось. Так, подожди, а откуда я, куда я могу отсюда выйти вообще при локации? Вы желез. Мне в желез не совсем надо. Готовию x 19 На месте и склады. Центр Припяти. А чем я там дело в центре Припяти? Можно, конечно, сюда сходить, типа на затон. Но как это мне идти? типа в рыжий лес через рыжий лес в окрестности Юпитера через Юпитер на Затон ну в принципе погнали что в рыжий лес сходим вроде недалеко вот прям отсюда можно пойти прям через ворот, я бы сказал бы сюда же да Господи, тут фонит переход этот? Мне что прошибает. Хорошо так. Сейчас посмотрим, сколько радиации нахопала. Я вот не помню, это F8, по-моему, проверять. Сейчас бы горячей встречи не было бы у нас. И, есть там под рулем Монолита. Давай сейф, давай карту посмотрим. Угу. Ну это мне наверх, да, в окрестности Юпитера. Это вот куда-то туда мне надо идти. И музыку давай опять. Тише делай. Так, у нас нормальное поле, походу. Ну, я обхожу бочком вроде. Дай фонарик еще глублю. Детекторы тут не работают. Активак хрен найдешь. А он сейчас в не вляпаться, да? Вот, пожалуйста, аномальное поле. Аномальная вертушка. Все, походу, в этой вертушке. Что, пока надо похавать, наверное, что-нибудь, да? Чем у меня там из -за еды есть. Не похоже было на части мутанта. Так. Слушай, я ничего такого племени не вижу. Чем перекусить. Вот есть, вот, конечно, вот Давай еще. А он все равно есть хочет, слышь. Давай водичкой запьем Так, ну и как-то бы немного свериться, это помешало бы. Так. Ну, сейчас вот и ровно вот туда. Ну, вот какой-то надо обойти как-то. Я же тут обойду, блин, чтобы не вступив в аномалию, да? Фиг я тут обойду. Глядь, обходить аномалию с левой стороны. Так, как лабы кто, блин? Уж не монолитовцы. К тому же с там сражается. Блядь, какой нахрен мужик? Это ебучий монолитовец. Что эти помочь хотел, а в результате ты стоишь, с как комбуд. Вот. Что-то пошло не по его плану, явно. Так уже больше колосов не обитает. Давай свежу тут. Ебать, братан. угомонил немного мужика. Так ты один там был? ну и он нахрен так я не то взял я хотел туда взять Ну правильно двигаюсь мне короче туда надо Запыхался уже бедный. 92 килограмма тащит. Ну, а все нужно еще Так, а что мне тут делает делать? Потрепанной жизнью. Еще а один, думаю, что ли, сидит. Я до стака подбежал. пойду отсюда короче ту пушку на чуваков вы на ее всякое неплохо в ваншоте даже сильных мутантов я даже такой подумал может муху продать типа пушка тут находится в хорошем состоянии нафига мне короче держать то 10 кушек да Давай прикуплю. Все, прощай, мухка, прощать типа. Пистолеты. Прицелы ненужные. Mm. Ну, 57 тысяч. Что-то за винтовка. Коряка, нифига себе. Слушай, братан, а есть чем-нибудь костюм подлатать? Мне 72%. 55 75, а у меня 72, да? То есть пока вот это приоритете. Ну давай, беру вот эту, да? Беру вот эту. Сколько ты бузв даешь? Плюс ремонта плюс 3%. Это что за фигня? ПБС для Маузера. Насадка. Ну, Маусером мы вроде не пользуемся. Так, вот оно. Плюс лишний верблюжик гор. Нет, давай плюс молоток. Ага. И теперь чиним стандартно. 86. 8070. Вот этим. Плюс вот это. Давай шлемак еще надо подремонтировать. Подожди, а у меня сколько процентов? 58. Так, это плохо. Да-да-да. А у тебя получше ничего и нету, да? А за сколько ты мне отремонтируешь? Шлем мой. 10 тысяч. Сюда, сюда, сюда. но ну, блин, дорого. Я вкусю бы мою улучшить. Грузоподъемность плюс 5 килограмм Сюда. Химзащита. Ну, давай уже. Вот эту. Считают разрыва плюс 5. Вот это давай. Ну что, нормально, что более живучими будем. Так, слушай, а ты мне можешь заберешь эти калибровки, вот эту бляпу, вот ну, Глушители вот эти вот забили. Так, мне столько. А мне в принципе не нужны эти светильники больше. Ну, что все получается да мы слили вес лишний и наверное на этом давайте закончим серию пойдем уже а, в следующей Я серии мне, или, как? или как короче спасибо вам за просмотр подписываемся ставим лайки всем пока